Виталию 64 года, три из которых он находится в состоянии борьбы за здоровую и полноценную жизнь. В марте 2019 года он перенес первый ишемический инсульт. После пациенту было проведено оперативное вмешательство. Удаление атеросклеротической бляшки из правой внутренней сонной артерии. Повторный ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии. Диагноз, с которым пациент попал в неврологическое отделение медико-санитарной части Казанского федерального университета уже в 2022 году. У него остро разрелось, они менее ислампосли. Его верхней конечности. Пациенту было проведено обследование, проведена компьютерная ангиография сосудов головного мозга, ультразвуковое исследование, результатом которого диагностировано повторное стенозирование оперированные правой внутренней сонной артерии, бляшкой до 80%. Плановое оперативное вмешательство, стентирование правой внутренней сонной артерии было запланировано на ноябрь 2022 года. Однако 15 октября Виталий отметил усиление головокружения и онемение левой верхней конечности. А еще через три дня вызвал бригаду скорой помощи, после чего он был госпитализирован. Пациент был проконсультирован совместно, с неврологами, сосудистыми хирургами, был выявлен высокий риск вмешательства, и так как его значит, операция уже не могла быть отложена, потому что он повторно поступил по неотложным показаниям, было принято решение все-таки его уже не выписывать, переводить в отделение сосудистой хирургии и проводить неотложное оперативное вмешательство на сонной артерии для восстановления кровотока в ней. Виталий был успешно прооперирован путем имплантации стента в правую сонную артерию, которая была критически поражена. По словам специалистов, во время вмешательства осложнений не было, неврологического дефицита не наблюдалось. В общем-то, операция прошла успешно. Было проведены специальные исследования до вмешательства и после вмешательства, которые подтвердили, что кровоток полностью восстановлен в правых сонной артерии тромбатические массы они были зафиксированы, использовался специальный стенд с двойным сплетением, который как раз таки для таких сложных поражений применяется для того, чтобы не было дислокации тромботических масс и атерогенных масс дальше в сосуды головного мозга. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Булата Шарафудинова, пациент находится на контроле. После выписки специалисты униклиники КФУ будут наблюдать за проходимостью артерий из стента, который был имплантирован. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.